Спасибо, что ты остановил. Ой, да, да. Ой, не. Пожалуйста. C'est pour mon amie что? Смотри. Секси. Я взорвусь. Давай, взорву. давай, давай. Подрузись. Давай, давай, давай. 我awwww 我们讲是绝析吧走出来 何万해도 shower Зарядка села, представляешь? Да. Горячая бутылка. Да, да, да. Ладно, вот я не знаю. Жену жалко. Не могу кричать? Слышно, это хорошо. как он сама